Добрый день! Представляю вашему вниманию игру, которая стала первопроходцем жанра 3D-шутер от первого лица. Да, это на самом деле не 3D, потому что координата высоты не меняется. Но именно эта игра навсегда определила направление, в котором двигается индустрия компьютерных игр и компьютерного железа. И речь пойдет об игре Wolfenstein 3D которая была разработана компанией ID Software и выпущена в 1992 году компанией Epoji Software. На момент создания этого обзора возраст игры составляет 25 лет. Действие происходит во время Второй мировой войны. Нашим аватаром является американский шпион польского происхождения по имени Уильям Блацкович которому предстоит совершить побег из фашистского замка Вольфенштейн, что переводится с немецкого как «волчий камень». Попутно, как это принято в 3D-шутерах, уничтожая на своем пути все, что движется. В замке обитают собаки породы немецкая овчарка. Солдаты с пистолетами. Их можно узнать по форме песочного цвета автоматчики в синей форме, способные доставить вам множество неприятностей, а также большой фашистский босс в синей броне. Кстати, помимо первого эпизода «Побег из замка Вольфмштейна», в игре есть еще пять компаний, дизайн врагов, в которых гораздо более безумный. В каждом эпизоде по 9 уровней. Плюс один секретный бонус уровень. В игре 4 уровня сложности. Если на первых двух игра превращается в легкую прогулку по пансионату для слепо солдат, то на самой большой сложности я бы игру проходить не советовал. Искусственный интеллект начинает стрелять с нулевой задержкой, стоит только начать открывать дверь. Хотя, конечно, назвать искусственный интеллект в этой игре умным будет преувеличением. Количество потайных комнат с оружием и аптечками, а также пасхалок в Эйфенштейн 3D превосходит все мыслимые пределы. Почаще нажимайте клавишу открывания двери на изображениях, да и просто на обычных стенах. По замку также разбросаны различные ценные предметы и артефакты, собирая которые можно увеличивать количество жизней. Не совсем понятно, каким образом драгоценности увеличивают жизни и зачем они вообще нужны, если есть полноценная система загрузки и сохранения. Но тем не менее. Кстати, если одновременно нажать клавиши M, L и I, то у нас появится самое лучшее оружие, максимальное количество здоровья и патронов, а также оба ключа, но количество очков при этом обменится. Перейдем к оценкам. Геймплей 10 из 10. По моему и далеко не только моему мнению, это лучший аркадный 3D-шутер всех времен. Звук и музыка 10 из 10. Больше всего мне нравится звук драгоценностей. Графика 10 из 10. Картинка неожиданно для жанра веселая и красочная. Очень жаль, что в дальнейшем большая часть 3D-шутеров превратилась в картину под названием «Негры ночью воруют игру». Управление 10 из 10 с поправкой на возраст игры. По сегодняшним временам отклик персонажа на перемещение мышки кажется непривычным. все таки этой игрой лучше управлять с клавиатурой. 10 из 10. Раз в пару лет я устанавливаю старый добрый Вольф и прохожу пару эпизодов. В предыдущем видео выложено прохождение первого эпизода бег из замка Вольфенштейн. Системные требования минимальные. Хотя игра понимает джойстик, мышь, может использовать большое по тем временам количество памяти и играть через звуковую карту по типу Sound Blaster. В далеком 93 году я запускал ее на 286 процессоре с PC спикером в качестве звука и крутой по тем временам видеокарты Super VGA выдававших целые 256 цветов в разрешении 320 на 200 пикселей. Ничего похожего на Вольф в официальном магазине приложений для Android Play Store я не нашел. зато в игру можно бесплатно поиграть на нескольких сайтах напрямую из браузера. Игра без проблем запускается на новых компьютерах. Инструкцию по запуску Windows игр на современных операционных системах можно найти на любом сайте со старыми на этом все. До свидания. Спасибо за внимание.